Мужики, привет! Я всех, во-первых, поздравляю. И, казалось бы, да, какой сегодня праздник. А сегодня не праздник, сегодня день, когда все игроки Counter-Strike радуются, ликуют и пьют горячительные напитки, то есть чай. Вышел, дорогие друзья, новый кейс. Я понимаю, что я не самый первый, кто его открыл, но я понимаю также, что вы ждали мой open кейс, потому что он будет самый дорогой. Сегодня мы откроем 200 таких кейсов. Считать ничего не буду, сделайте это за меня, 200 умножьте на 63. Вот получится, сколько потрачено на этот ролик. А По-интересному, эмочка прикольная, но меня она не особо впечатлила, скажу честно, не знаю почему. P250. Естественно, все в таком, знаешь, египетском стиле. Вот этот фамас мне почему-то вообще не зашел, я не понимаю, что это такое. Дальше P90, я прям первый раз сейчас смотрю скины, просто я только что приехал домой и такой, надо делать ролик. Блин, но скины м может быть, сейчас все будут со мной спорить, да? Ребят, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Ну, ну типа м И чё? Не знаю. Я вот сейчас смотрю и говорю первое вообще мнение по этим скинам. Глок, красивый глок, прикольный. Тут еще. а, тут такой 3D элемент. Классно, вот глок понравился, сразу говорю. Мак седьмой. Ничего, интересного, это прямо интересно. А, дальше, авапка. Ну, АВП а <силучно> Реально, АВП а Калаш, Калаш кстати, ничего Я вот люблю такое все простенькое Калаш, ничего, калаш мне зашел Так, идем дальше а, Дальше Тег 9 у нас Не особо я Если мне не нравится, сразу дело закрываю Мак-10, чем-то похож на телячью кожу Скин такой, не знаю почему Юспик, дефолт юспик Прикольно, что у него красный этот курок Это интересно а, Муха, такое себе дело Идем дальше, эмочка Камуфляж <laughs> Честно скажу, сейчас эта эмка, да, вот это вот стоит дорого Но блин, ну мне, она, ну типа, ну нет такого вау Эта эмка, да, она красивая, но вау нет Но она стоит сейчас просто очень дорого Но такого вау, конечно, нет Надеюсь, она сегодня в любом случае выпадет, потому что это будет офигенно Ну, по скинам мне очень Глок понравился Кстати, классный револьвер Здесь, типа, я так понимаю, слоновья кость, да, какая-то, или что это такое? Ну, какая-то кость. А здесь э -э -э резные узоры. Классно. Короче, поехали. что показываю, что у нас по наборам. Тут их просто, ну, 200 штук. Вот такой вот ролик, друзья. Самый дорогой на данный момент на Ютубе. 200, блин, а ну, без кейсов. Ютуберы, челлендж, откройте больше, то есть 500. 500. Вообще хотел 160, да, начинаем уже открытие, но думаю, надо, чтобы было ровно, решил 200. Конечно, этого ролика не было бы без спонсора. Они прям моментально мне ответили, я говорю, ребят, новый кейс, скидывайте бабки, и будет вам интеграция. О нем, кстати, о спонсоре чуть позже, но э, уже начинают нам выпадать крутые скины. Я пос постарался, знаешь, максимально не затягивать открытие, и сразу прям ринулся в огонь. В бой, так сказать, с этими кейсами. Так, а надо же смотреть эти... Фло, а ты? Точно, я, прикинь, забыл. Забыл, забыл, забыл. Ну, честно скажу, вышел кейс. Ну, типа, ну вот пиши в комментарии, что думаешь по, по поводу новой мки, Ну, вот лично у меня вау-эффекта нет. Типа, да, мка да, прикольно. Но ну, вау такого нету. Она яркая, она... Ну вот, как-то, АВП, а, когда вышла, да, там, как он назывался-то, я уж забыл. М -м -м. Ну, вот АВП, это новая, которая двойственность э -э заменилась двойственностью. Как она называлась-то? Блин, скажите, я скажу, забыл, как эта вапа называлась. Вот она прям Такое вау! И двойственность для меня это вау, потому что это похоже на принц тот же самый. Ну, типа, а эта Мка это... Вот, ну, честно! Ну, лично мне... М -м, я бы не хотел с ней бегать, я бы взял что-нибудь поинтересней. Причем за такую цену, которая сейчас она стоит, такое себе. Удовольствие. Так, мы уже открыли, сколько, сколько кейсов там открыли, и падает один ширп. Мы открыли с тобой 3, 6, 7, 8. 8 кейсов. Давай фастиком попробуем. Раз. Ну, 5 штук. Два. Три. Пока вообще ничего. 4. Открыл, блин, называется, 200 кейсов. Эмочка выпала! Друзья, мка после полевых. Сколько она стоит? Эмка это же всегда дорого. Сколько, да? Проверим на торговой площадке стоимость. Парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Сколько она стоит? Сколько она стоит? Стоит она... 45 рублей. Ну, в принципе, кейс дешевый, Ожидаемо, что такие скины отсюда недорогие. Но М-ка, сейчас повторюсь, она дофига вообще просто космос. Кукой-то. Блин, ну падает один кал пока что. Откровенно. Я не знаю, есть ли смысл, но в конце этого ролика мы будем делать контракты из 200 скинов. Друзья, посмотрим, что получится. Но надеюсь, что не из 200, а из 199. Потому что все таки нам М-ка должна упасть. А из тайного, как вы знаете... Крафтить невозможно. Падает кал. Ну реально, уже очень много кейсов открыли. И богом но. Будем надеяться все-таки. Я фастиком пару кейсов открываю. Давай, Эмочка, чекай. Эмка, эмка, эмка, эмка, эмка. Какой крутой дроп. Я думаю, сейчас самое время перед вот этим кейсом рассказать о спонсоре. Без него не было бы ролика. Это реально вот такой сайт, кто сейчас думает в раздумьях, типа, а где бы открыть кейсы? Я вам порекомендую сайт под названием Wild Drop. Почему именно на нем? Ну, во-первых, там есть кейс за миллион и 10 миллионов рублей, которые вы не откроете. но это такая фишечка. Также вот из фишек, да, есть кейс за полмиллиона рублей мазита. Ну, это прикольно. Также ты можешь выиграть 100 мини-рублей. Либо случайные ножи, либо случайные перчатки. И все это по промиков в прикрепе. На сайте есть раздел, называется бонус бокс. Вы его вообще прям изи найдете. Я на запись сейчас посмотрел, идет ли она. А, и там есть. Салам алейкум, человек сделал. Нормально. Короче, вы можете открыть этот барабан, покрутить раз в 72 часа. Да, то есть, ну нифига себе. Но у вас есть промик. Он называется Anubis. Вы крутите барабан один раз, вам выпадает там что-то. Ну там, кстати, очень часто выпадает случайный ширп То есть это 10 рублей. Рассказываю сейчас про бус сайта. Крутите, выпадает ширпик за 10 рублей. Дальше вводите промик Anubis. Еще один ширп, выпадает. 20 рублей. Прям с куста забрали и бустанули. инвентарь прокачка подписчика без ролика. Вот так вот, да? И также самое крутое. Промик Anubis дает 40% к имониту. Ну, то есть, нифига, да, закидываешь 1000, получаешь 1000 не А сразу буст. Там еще бесплатных кейсов, да фига. Их там 9, прикинь Ты открываешь бесплатки, у тебя уже хоп 2000 на балике То есть просто с ровного места, плюс косарь От э, депо в 1000, ну то есть 40% Это имба, тем более этот пробик может Один человек использовать неограниченное количество раз Реально это очень круто, я считаю Ну, поехали открывать дальше кейс Также у ребят сейчас, из интересного, проходят Розыгрыши ежедневные То есть каждые 24 часа Они, собственно, проводят розыгрыши Как в них участвовать? И самое крутое, не надо ничего Репостить, лайкать, подписываться, продавать И э, еще что-то делать, просто открываешь кейс определенных типов, то есть там 4 типа, тайная засекреченное, армейская запрещенная И, собственно, кто больше кейсов открыл, тот забирает приз, как только конкурс заканчивается, через 24 часа. Как это было близко, блин, ладно. И там прикол в том, что сейчас не так много людей про этот розыгрыш знают, и там участников, типа, знаешь, разыгрываются реально дорогущие скины, то есть за тайное дается 70 тысяч рублей. Uh, ну, скин за 7 тысяч, который можно будет, естественно, сразу забрать. И пока немного людей знают про этот розыгрыш, там вечером заходишь, вечером по Москве, прикинь, перед тем, как конкурс закрывается, и там... Человек на первом месте, который открыл 5 тайных кейсов, поэтому имба. Ну, там тайный кейс стоит, по-моему, косарь с чем-то, но ну, элементарно там будет это 6 тысяч, откроешь ты 6 тайных кейсов, да, больше 5, плюс ä, приз за 7к заберешь. Вот такая тема. Тем более, сайт новый. Сейчас, ну, он выдает. Я проверял с аккаунтов подписчиков. Подписчику там АВП-градиент выпадал, когда мы делали прокачку. Причем аккаунт я этот админом не говорил. Поэтому вообще все круто, вайл советую с бонусами. Ссылочка, все в прикрепе. Открывайте. Мне реально не пожалеете. Ну, по крайней мере, барабан прокрутить можно. Два ваше... позабрать все, много о Вау Ну вот, <coughs> подписчики бунтуют, бе бесятся Когда я, кстати, что-то горло, горло, горло, голос сел Когда я говорю об этом сайте, ну блин, вот прикиньте Реально это фактически сейчас самый дорогой и самый масштабный open кейс по новым кейсам 200 штук все-таки И вот без Wild а я бы открыл, ну типа, ну 50 Это, это просто это капля, капля в море, да? А тут 200 штук Прям такое ЭГ открытие, поэтому, ну, все-таки спонсор, реальный респект. Команде Wildrop огромный привет, спасибо, что поддерживаете этот канал. Благодаря им на этом канале жесткий контент по counter страйку именно OpenCase, FKS, просто имбовые здесь. Ну, очень-очень все дорого. Тем временем нам ни хрена за нос, блин! Сколько оно стоит? 1, 4, 8, 8, мы хардбас, в ваш дом приносим. Что это такое? Немного поношенное. Но я думаю, это дешево. Это все-таки пром промышленное качество. 81 рубль. У нас остается еще такое количество кейсов. То есть, по факту, мы сейчас с тобой открыли... Ну, действительно, всего ничего. Добро пожаловать на часовой ролик OpenCase в CSGO. Да, как-то так. Аук выпал. интересно. Это нам не интересно. Идем дальше. Хотелось бы, конечно, сейчас прям, знаю, что-то такое вау. Ну, это... Это обосрадушки. Это нам не надо. 229972869. 2, девять Промка, я не буду промку смотреть, она дешевая уже, смысла нету. Самое такое, то что я боялся, что у меня не хватит места в инвентаре. Кстати, глок классный пролетел, я был бы не против. Типа 200 предметов. Я, знаешь, сижу, покупаю, покупаю, покупаю. И такой, просто вот, 180 кейсов уже купил. И думаю, блин, лишь бы сейчас 20 очка закупилась. Потому что, ну, все-таки хочется открыть 200 кейсов. Именно, чтобы написать, открыл 200 новых кейсов. И это, это будет, знаешь, как выглядеть? Это как обычно. Но вы же, дорогие друзья, знаете, какие у меня превью? Это я буду сидеть либо вот так, либо с этим стулом. И вот где-то вон там будет м Не, ну кейс дорогой, поэтому я Думаю, разрешите мне, да, так сказать, забайтить немного на эту эмку. Ну, реально, 200, 200 кейс открываем. А вдруг она реально выпадет? И напишу, не кликбейт, без смс-регистрации выпала эмка смотреть онлайн. Надеюсь, она действительно будет так. Но, к сожалению, нам выпадает э -э, в саратый, не знаю, в пулемет какой-то. Кстати... Ролики сейчас без матов стали <смех> Проснулся, блин Заметили, реально матюков в роликах сейчас фактически нет Я себя стараюсь сдерживать Если где-то вылетает Ну вот на, на КБ мы а, крутили там Деб был 60 тысяч И там у меня, я просто сидел в клетке и такой Ну, Егор это пикал А, кстати, нет, КБ вы еще не видели Значит, прорекламирую свой ролик а, мужики, короче, завтра выйдет ролик по кейс Там я закинул 60 тысяч. Открыл три ченги с хан-кейса. И нафигачил очень дорогих контрактов по 30к рублей. Очень интересный контент вас ждет. Мужики, ждите. А, это будет бомба-ба! Почему? Что это было? Что это было раскрашено такое? Сколько она стоит? Ну, а что это за говно? Ладно. Сколько она стоит? Ой, неплохо. Слушай, 1300. Пойдет. Ну... Просто вот знаешь, когда выходит новый именно не сувенирный кейс, а обычный, он вообще офигеть какой дорогой. И скины армейские... Ну это, подожди, это же не армейка или это армейка? Стой, или я что-то не понимаю? Нет. Это запрещенное. Вот. Тем более, если падает запрещенная с нового кейса, который там стоит условно там 5-7 тысяч, я не помню. А, по косарю, по косарю новый кейс стоит, когда выходит. Но это прям умба, когда вот она выпадает, и она там стоит, ну, дорого. Здесь как-то типа тысяча. Прикольно, но, кстати, эмка, слушай, а неплохо падает, честно скажу, вообще неплохо, эмочки вот выпадают, которые капец какие дешевые, ой, что-то я, подожди, кстати, по поводу глока, он пролетал, глока, наверное, правильно говорить, да, -а -а -а, так он прямо с завода 4000 стоит, он дешевый, да, посмотрим эмку, если вам интересно, ну вот она дофига, то есть закаленка 34 прямо с завода, ее нет! Мужики прямо с завода, нет. Все, у нас есть цель выбить М-ку прямо с завода. МК прямо с завода, нет? К сожалению, нет. Ну, много ширпа. С 200 кейсов, конечно. У меня очень... Вот кто первый раз на канале? Хочу сказать, что у меня очень имбовый аккаунт. Кстати, кру круто. Не, ширп, не промышленный, не ширп Uh, у меня очень имбовый аккаунт в плане, что мне вообще нифига не выпадает. Мы открывали и браво кейс, и CSGO Vapen кейс, да, самые дорогие. Вот вчера ролик вышел. Ни хрена не дропается. Мы там и контракт в конце сделали ролика, который стоит что-то, по-моему, 70-80 или 80 в сумме. Ну, 60 он точно стоит. Это вообще какой-то ужас, блин. Прикинь, вот ни хрена не выпадает. Я все жду. Я все жду, жду, жду, когда будет тайная нож, что ну, что-нибудь дорогое. Ни хрена. Ну, перчатки, да. Ничего, ничего не падает. Поэтому смотрите дальше человека, как ему ничего не выпадает. А армейка немного поношенная выпала. Но в конце, по-любому, будут контракты. Я фастиком покручу пару кейсов, потому что иначе реально ролик часовой. Кстати, неплохо, МАК-10. А, но армейки падают, это, это радует. Это прям радует. Чё там? Юспик? Юспик, ладно. Откроем 10 контейнеров, с вашего позволения. Вас никто не спрашивает, потому что я веду монолог, да? А, фастом? 9, 8, 7... 6. Я не знаю, там уж 3 Мки уже. 5. А, 6, 6. было, ладно. Пусть будет 5. 4. Сейчас, сейчас там реально что будет, жесть. 3. 2. 1. Ой, кто, что это за говно? А, э, калаш, калаш, калаш, калаш. Сколько стоит? Сколько калаш стоит? Прикольно. Ну, кстати, неплохо, он стоит 294 рубля. Но в любом случае я это замучусь продавать, я из этого всего сделаю а, контракты. И уже посмотрим, как оно на контрактах будет дропать. Ну, я думаю, дойти можно как минимум до чего. Сейчас посмотрим. Очень много ширпа, но ну, мы хотя бы до, до Фомаса это в идеале. Но ну, у меня есть скины, которые с чего я могу докинуть. И вообще в, через, наверное, сегодня еще выпущу ролик, где мы будем делать контракт на эмочку. Я же напишу ребятам вайлдропа, если дадут денег, дадут добро, будет еще будет еще одна реклама свайлдропа, но блин, типа, я думаю вы не против, потому как все-таки контракт на ЭМКУ прямо с завода будет, мужики это будет дорого, дорого, дорого, дорого, дорого. где нормальные скины, что за говно в мне выпадает, я не знаю. OpenCase в Counter-Strike это, это вообще максимально странно. На ролик потрачено там примерно 40-50 тысяч рублей где-то так. Ну сколько? 163. У меня с математикой вообще мои, мои навы с этой математикой вашей. Давай посчитаем. Сейчас посмотрим. 163 стоит кейс, у меня их 200. Сколько я потратил? Ну типа у меня было на балике, я продал скин. вывел Я через маркет, короче, пополняю. Ну, покупаю там скин и продаю в стиме. Я купил МКУ темакау, те ну я не, не помню, как она точно называется, короче, прямо завода. Э, она стоила по моменталке 59 тысяч, получила и 51, 163 умножить на 200. А, ну мы 32 тысячи все потратили. Вот это вот прозвучало, да? Как, как же это вообще прозвучало сейчас? А, ну мы 32 тысячи все потратили. Но это нет, это много, это. Поже кринжанул, по-моему. Но это, это реально дорого. Я, я как бы ничего не говорю. Просто я думал, что... Ну, я рассчитывал на Open кейс на 50 тысяч. Но, думаю, и 200 кейсов хватит, потому что, знаю мой лаки аккаунт, ну, его нафиг большие э, количество кейсов открывать просто не хочется. Лучше, лучше наверное, контракт все-таки поделать. А Я хочу сделать... Вот пока сполерну, не знаю... Ну, сейчас, если ответит, опять же, команда ВДшки. Потому что они такой контент э, любят, чтобы на таком контенте их сайт светился. Смотрите, будет, э, скорее всего, пару, ну, может, два-три, э, в зависимости от стоимости вот таких вот скина. Я хочу взять, ну, две океанских пены, это дорого. Но, опять же, океанская пена это может выпасть, выпасть дигло, потому что параллельно я еще мечтаю о огненном змее прямо с завода. Там уже дофига крафтов было. Поэтому, скорее всего, ну, один или два еще океанских пены и на великий демон попробуем скины взять. Ну, контракт будет как минимум интересный Как максимум дорогой Не знаю, посмотрим И ауги там Обычно я ауги засовываю с коллекции По-моему, решающий момент Потому что они дешевые Там 163 рубля стоит скин Ой, 700 рублей стоит скин Прямо с завода Ну, а я ж типа контракт бывшую скинами прямо с завода Поэтому посмотрим Короче, сейчас после этого видоса Я сначала залью, сделаю превью Вот это со стулом Либо вот так вот Ну, ты понял, да? А потом уже будем смотреть Но! Никто Никто еще не заканчивает этот ролик, потому что и здесь в конце тоже будут контракты. Ну и все-таки э, на эмочку-то... Ну че, вот с кого я обманываю? Эмка с кейса, тайная. Да ну это же нереально, наверное. И сейчас она выпадает. И на шорт все. На шорт снарился на тикток Все. На лайкируйте ваши разбирают. Да, эмка, вот так. И эмка. Да блин, просто ширпотреб. Unlucky аккаунт. У нас еще дофигища этих кейсов. Не знаю, мне... Типа, ну хотя бы од еще одна запрещенка Было бы окей Пока выпала одна всего запрещенка Даже засекреченного ничего не выпадало Пусть фамос хотя бы выпадет Пожалуйста, дай фамос Да елки-палки Ну кстати, потратили 32 Нам получается нужно 8 фамосов ней вроде бы... А, они не по 4 Стой, они же по 4000 рублей стоят или сколько Давай еще раз чекнем а, по 250, я думаю, он поинтереснее, возможно, подороже. Мне так кажется, извините, если я не прав. Давай посмотрим еще раз. а хрен <farmers> Точнее, фиг мне, он 20, 21 тысячу стоит. То есть, фамос прямо с завода, это почти около поп А это сколько историй? Ну, это поинтереснее, по-моему, скин, он дороже. Да До какого фига? Ну, немного поношенный 11, прямо из завода 20. Короче, они дорогие. Давай мне вот этот любой скин прямо с завода, это 20 с Извините. 20 с лишним тысяч рублей, и отлично. Но, блин, в кс-ке вообще не везет. Это вам не на сайтах с подкрутосом открывать. Кстати, интересно, под Counter-Strike был такой, реально, крутой коммент. Если ты это написал, который, человек, который смотрит ролик, ты гений, реальный гений. И чел написал, типа, зато открываю в Counter... Контр... Вот мне пишет, да? Зато открываю в Counter-Strike, ты, человек, понимаешь, как мы тильтуем, когда сливаем на сайтах, которые ты снимаешь. И я такой сижу, а нет, он, он написал, когда мы сливаем на Вилдропе, который ты рекламишь. И я такой, ну нет, но ну, на самом деле, то ли на Вилдропе, он то ли писал на всех сайтах. И реально в точку попал. Ну я, я опять же, вот КБшку сейчас снимаю, да. А, КБшку, топ-скин, на топ-скине я слил, сегодня выйдет вечером ролик, там путь до Драгонлора был, не получился. Майкс гоу снимал, деп слился. А, КБ минус 60 тысяч, то есть я тоже сливаюсь на сайтах, блин. Так что не надо, мужики. Я тоже сливаюсь. Я знаю, что это такое. Но в Counter-Strike это вообще... Это мало того, что ты сливаешься, Тебе еще ни хрена не выпадает. Наверное, действительно... Судам, скины Слушай, неплохо. А сколько она стоит? Давай посмотрим. Она это АВП. Она должна быть дорогая. 200 рублей сейчас будет. Ой, 530. Да блин, но ну, стоила бы она хотя бы косарь, я бы ее продал. А типа 500 рублей. Ладно, м -м -м, калаши и авапки, наверное, все-таки я продам. Калаш, калаши, нифига громко сказал у меня один калаш и одна авапка. Я такой, калаши и авапки! Калаш и это я все-таки продам на теме осталь... На теме, блин. На торговой площадке, на ТПшке. А из остального ширпа я сделаю. Что получается? 200 шерпа, 10 армейских и одно запрещенное получится. Длину, опять же, 200 шрупа. я уже поняли, да, какой я оптимист, блин? Ну ладно, здесь радует, честно, что, во-первых, все-таки деньги не мои, а, ну, потому как есть спонсор, а во-вторых, радует, что это не 100 тысяч, обычно ролики в Counter-Strike у меня столько к стоят. Ну, я думаю, 100-150 тысяч будет стоить следующий ролик, который чуть позже выйдет, надеюсь, сегодня. Потому что, ну, мои подписчики знают, когда выходит какой-то новый кейс, я, как правило, сразу два видоса фигачу. В этот же день. А поддержите, кстати, лайком. Забыл просить. Забыл просить. Забыл попросить. Что-то у меня русский язык меня подводит очень часто. Я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. Все нормально вроде. Ну, Но, прошу простить, ребят, я немного приболел, поэтому, ну, туплю. Туплю, туплю. туплю. Здесь сорямба, мужики. Давай. Что-нибудь дорогое. Ну, что-то огромное количество шерпотреба. Но, что нам уже выпало отсюда? Все, вот это нам выпало. Все, вот это. Тег 9, калаш, АВП. Максим выпадал. А все, вот это нам не выпадало. Единственное, по 90 есть. Вот этого, вот этого. Нам нужно 5 скинов. Давай, Counter-Strike, 5 скинов. И мы сегодня выбьем все скины с этого дебильного кейса. Ай. Слушай, кейсов, они реально... Их открываешь, они вообще не уходят. Я первый раз открываю 200 кейсов. Ну, именно новых. Но это самая масштабная история в, на ютубе, которая сейчас есть. Поэтому... Вы никому ничего не обязаны. Ну, поставьте лайк. Реально. Самый жесткий open опенкейс на YouTube по новым кейсам. От тавтологии определенно, ну ладно. Мы там фастом сейчас пооткрываем. Давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, вдруг реально, что сейчас будет. Но просто очень долго затягивается ролик. Я все-таки уже хочу посмотреть, что по итогу из этого получится. Еще и контракты, скорее всего. давайте на следующий ролик перенесем, я покрафчу. Но он тоже сегодня выйдет, поэтому не переживайте. Что там есть Эмка? Поймал все эти свои м свои Эмку. Калашек немного поношенный. Ну, но... Авапа, вапа, кстати, слушай. А, подожди, Ава по мы же уже смотрели, или нет? Я уже запутался, настолько много скинов. Максим, блин, я что-то вообще запутался, мужики. Калаш немного поношенный. Ладно, в остальном ничего другого нету. Сколько Калаш стоит? Использовать в контракте? Ой, блин, в каком нафиг? Но я не думаю, что дорого. Мы же смотрели, что они это дешевые скины. Ой, 500 рублей, ну нормально Нет, ну на самом деле нормально Я что-то офигел, честно говоря Потому что кейс-то стоит 160, 169 или 165 он стоит А когда выпадает калаш и АВП, это окуп Ну, это прям хороший окуп это x 3 Х3, x 4 иногда На АВП, по-моему, x 4 уже это Слева подропается Поэтому, в принципе-то, ну, все Все более или менее норм Я хочу фастом подкрывать. Что там, выпало что-нибудь? Я хочу пооткрывать, и типа, и листаю знаешь, и такая М-ка. я залетаю в шорсы, в рилцы. Нет доступ... А, у меня закончилось место. Елки-палки. Подожди. А почему нет доступных действий? А что за прикол? Прикольно, а что за мем? Подожди, я что-то немного не понял, а почему нет. Что за прикол? А, ну все, сейчас все нормально. Интересно. Если что, да, сейчас будут писать... Че... Вот сразу я вижу вот эти э, громкие заголовки. Человец спалился с ченджером. Не, когда он у меня был, я об этом говорил. Здесь э, вы можете зайти в э, Google, в Яндекс, в любой браузер, пишите «Человец Тим» и все вот эти скины. Эмка. И все вот эти скины, которые мне сегодня выпали, они будут у меня в инвентаре. Правда, сейчас я буду сразу записывать после этого контракты. Ну, вы всегда это можете чекать. И на ченджеры... Который я осуждаю и который я никогда не юзал, там нельзя смотреть цену на торговой площадке, а здесь я вам напрямую показываю, да, вот, продать на торговой площадке, вот, действительно, мой инвентарь, то есть этот ролик без монтажа, здесь ничего не примонтируешь, выбираю, там, обновим страницу резко на кс и вот. Ну, то есть, действительно, это мой инвентарь с огромным количеством просто этих скинов. 851 скин, кстати, поэтому все должно быть норм. Но почему не было доступных... Не знаю, может, контейнер что-то не отобразился, вообще без понятия. Я уже, я уже подобосрался, что случилось. Но пока у нас ничего, ролик уже 25 минут. Блин, нифига не выпало. Ну, ладно, нет, АВП, калаши, это все прикольно. Вообще мог быть Б1 Шерпотреб. Ну, ты же понимаешь, да, шансы в контр типа ширп без калашей и без авап и без эмок, а эмки калаши прикольно. Но, блин, этого мало, все-таки 30 тысяч, хотя бы P250. Если сейчас выпадает P250 или ФАМАС, мы, возможно, даже в нуле, потому как столько ширпа, потом перекрафтим, пере... перекуем, да, правильно, наверное, говорить, будет армейка, ну, там, в минусе на пару тысяч, может, будем, но это не так критично, как сейчас сейчас мы в конкретном минусе. Сколько... А, вот уже. Уже подходим к концу. Ну, давай. Мне интересно, все-таки, в каком кейсе э, из этих всех лежит наш с вами МК. Пару кейсиков фастом. Просто, ребят, по поводу фаст-открытий, есть люди, например... Да почти, что за фигня? Есть люди, например, как я, которые... Слушай, он не открывается. Просто и все. Объясните мне, пожалуйста, в комментах, что за мем. Я не могу кейс открыть. Ну и вот, есть люди, которые, как и я... Любят смотреть фаст открытия Я поэтому это делаю, чтобы угодить всем Хотя это невозможно, мы обычным фастом И огромная просьба, эксперты Почему у меня не открывается кейс Я купил его, он не открывается А, ну вот он пропал, может баг Может баг, кстати, да, типа кейс не уходит Не знаю, что за проблема? Юспик Ой, ну Ну это говно, конечно, редко знаю. Я на М-ку посмотрел, может сейчас М-ка выпадет Я такой М-ка и такой задумался, может М-ка Да ну нифига Блин, ну это вообще какой-то какой кринж. Ой, ну давай что-то, пожалуйста. Я обычно в этом месте говорю, сайт выдай, а здесь гей, блин, не жопся. Я потратил за этот месяц огромное количество денег рекламодателю <laughs> на Counter-Strike. Вилдро, привет, спасибо большое. Ссылочка с промиками в прикрепе. Короче, я огромное количество денег потратил на этот, на CS-контент. Потому что каждый ролик 80-100 тысяч стоит. Ну, да, 60-100. И вот посмотрите, сколько за месяц... Ну, давай, ладно, за два да, месяца вышло роликов по Counter-Strike. И все они... Ну, типа, мы везде минусанулись. Единственное, в одном ролике мне с контракта выпала м -ка, Как она? Тимакау или как она называется? Блин, я не выучил до сих пор название. Ну, и в остальном, в остальном минусы конкретные. Поэтому... Ну, там же есть, типа, вот это вот... Как мне в личку пишут человек? Я в жестком минусе на сайте. Э, типа возьми на прокачку там туда-сюда. Я тоже в минусе на вот этом вот сайте. Он вообще нифига не выдает. Хоть что-то. Мне почему мне поставили открутку, блин. А, жесть. А, интересно, будет такое время, когда типа всем ютуберам по контрастрайку начнут в КС-ке люто крутить? Я этого жду честно, потому что, ну, ну, ну, че это за говно, Ширпотреб. 200 кейсов и один ширп. Ну, а лапки там калаши, конечно, падали, но а, такая себе. Ролик на 30 минут открытия 200 кейсов. Это же жестко. Давай, хоть что-то, пожалуйста. Выпади по МК. Ну, в любом случае, на превью будет интро стоять. Вы же меня знаете, я человек такой. Типочек скользкий, да? Как тоже пишут в комментариях. Он достаточно скользкий тип. А, давай говно, не просто шлак. Еще ни хрена не выпадает. А, я не понимаю, вот, я хочу прочувствовать радость людей, типа, мне ни разу вот так, с таких кейсов не выпадало тайное. Мне вообще редко в моей жизни тайное дропалось. Там 2-3 раза, ну вот, хотя, Counter-Strike я снимаю с 2012 -го года, ну, правда, раньше только open-кейсов не было, но все равно нифига не падало именно в кейске. Там одно-два тайных за все время. И один нож. Все! И вот мне, тем более, с таких кейсов ни разу ничего... Я чуть потише сделаю. А, ни разу ничего не выпадало. И я хочу прочувствовать радость и эмоции тех людей, которым, типа, вот, выпадает скин за полтини Мне вообще никогда такой дорогой скин не падал. А, единственное, я вот хорошо помню момент, когда вышел кейс, в котором было SSG «Пламя дракона». И вот только он вышел, я его открываю, и мне она выпадает. Но авапа, кстати, неплохо. Но прикол в том, что... Это немного поношно или прямо... Немного поношено, да, вроде? Просто Сколько он стоит? Прямо с завода. Но прикол в том, что тогда скины столько не стоили. Типа, это SSG, пламя дракона... О, нормально, слушай, 200 хорошо. Это SSG, пламя дракона стоило, что-то, по-моему, 7000 рублей максималка. А сейчас тайные стоят там вообще просто офигеть. Ну, какое же говно? Ну, АВАПа, кстати, неплохо. Я после ролика продам АВП и калаши все. И хоть как-то, хоть как-то, хоть что-то бэкну. А остальное ширпоставим. Плюс. Ну, все-таки будет отдельный ролик, где мы будем ширпо крафтить. Если ВД не захочет брать интеграцию, ну... Будем своими деньгами добивать. Я устал, у меня нет особо настроения. Но, честно скажу, в этом ролике вы, наверное, замечаете, что я не в таком тильте. Потому как, конечно, еще осталось огромное количество кейсов. Но, на самом деле, просто ролик не такой дорогой. Вот, серьезно. Блин, опять сбагается контейнера, не знаю почему. И вот у меня такого тильта, наверное, в этом ролике все-таки не будет. Смотри, два кейса. А, один кейс недоступный кейс. Я фастом по... Что это такое? Что это? Да, кейсы не успевают пропадать из инвентаря Нормально нормально. Я сейчас фастом покручу Ну, просто реально уже очень много Вы, наверное, хотите дождаться Ну, есть же люди, кто полный ролик смотрит И вы хотите дождаться концовки Поэтому я фастиком пару кейсов сейчас долбану Хотя бы... Хотя бы Еще там кейсов, не знаю, 10 Ну, потому что это будет очень долго Типа 40-минутный -ми... 40 ролик ну, Это жестко Че на выпадало? Блин, ну тут одно говнище. Серьезно, просто потреб. А в аппене прямо с завода уже нам мы смотрели ее цену. Ну, кал. Ну, типа, объективно. Здесь вообще говно просто. Блютейшее говно. Так, давай откроем еще сколько? Пять кейсов постом. Раз. Два. Тут остается не так много. Три. Блин, доступен доступных действий. Четыре. Пять. Все, дальше обычным поехали. Чуть позже посмотрим, что-то нам выпадало. Но хочешь все-таки м -ку. Хочется м действительно. Ну, либо P250, либо Фомас. Хоть они мне и не понравились, хоть я и все скины засрал, обосрал, но, блин, ну это дорого просто. Сейчас открываем вот эту вот строчку и посмотрим, что там из тех кейсов выпало. Может, уже М-ка лежит. Да, вот эту строчку заканчиваем. Посмотрим, что выпало с фаст-открытий. Может, действительно, ну, хотя бы м, -ка, м -ка это жестко, пусть Фомас будет. типа по Фомас P250, что-нибудь такое. Нифига, да, нет? Вообще ничего. Блин, я считаю, что это жестко. Не надо так сливать ребят. Это ребят про себя говорю, да? Ну там... Жесть, конечно. Просто ширп-ширп. Ну хоть калыши с вапками падали, но там спасибо. а еще пять контейнеров фастом. Я уже устал, честно. Два... Так, пять, четыре. Три. Два. Один еще один откроем Что, есть что дорогое да ну что это такое маг 101 один выпал ну говно вообще не советую в контрастрайке кейс открывать 200 200 реально почти 200 шурпа но ну, здесь наверное не 200 100 170 шурпа блин ну хорошо прямо с завода будет немного по ну, нет после полевок что такое после полевок да да 500 рублей Ладно, пойдет этого кейса хотя бы. Все, у нас остается не так много кейсов. И надежда, как говорится, умирает последней. Юспик, нет, фиг мне. Но хотя бы увидеть, как эта эмка пролетает. Возможно, если бы мы открывали все кейсы обычным открытием, ролик бы еще заглянулся на час. Но я к тому, что если бы мы открывали обычным открытием, может, эмка бы хотя бы прокатилась. Но это было бы долго. Поэтому, мужики, надеюсь, вы меня поймете. И вот, дорогие друзья, давай-ка в позе орла этот ролик подойдет к концу. Са это не ролик, это самый Глобальный Самое глобальное открытие новых кейсов в Counter-Strike Поздравляю сейчас с оздоровой успехов Заносов, эмок Фу, Да, пролетели мы Ну хоть что-то Назову это видео, меня заскамило Заскамило гей, блин Я не знаю, что это за жесть Просто Просто мрак тоска ну ладно, нет, в этом ролике реально, как говорил, тельта не будет. Ныть не буду. Будет э, тельт в следующем, потому как контракты, это у нас всегда дорого, всегда интересно. Но, столько говна нападало. В общем, что, пласт кейс, И отсюда эмка, да? Держим кулачки. Похоже на эмку. Мужики, всем огромное спасибо, мы открыли 200 новых кейсов. Но выбивали почти все, кроме дорогого. Это просто жопа. Это реально жесть. Вот самое дорогое, что выпало. Стоит эта история. Сколько? Сколько ты стоишь? 1300 целых рублей, а вы подороже. Вот, ну короче, такой ролик. Ставьте лайки. Это было самое масштабное открытие новых кейсов в counter в следующем ролике сегодня же мы сделаем дорогие контракты. Ждите, ожидайте. Спасибо спонсору. Вилдроп, привет. Ссылочка на сайт в прикрепе с бонусами. Промокод Аномис. Всем пока. Все. Сейчас будем... будут контракты.